Удивительно, но необычные корабли стали появляться вот такого формата. Это была сделана необычная видеосессия, которую ученый решил доказать о том, что над нашими головами летают необычные НЛО корабли. Не подумайте, что это не НЛО. Это на самом деле настоящее НЛО, или, как говорится, их новое оружие. Этот необычный НЛО называется кочевник. Они в основном циркулируются по тем планетам, где жизни вообще нет как он здесь оказался никто не знает но есть и другая необычная история что это корабль пират почему прозвали он прилетает на землю выкачивает для него нужные ресурсы и он покидает планеты такие необычные НЛО были замечены на марсе на юпитере и даже на сатурне да там уже мертвая можно сказать почва но они прилетали вы не поверите, но за золотом. Есть множество других кадров, которые считают, что такие необычные кочевники еще очень опасны. На их борту установлены несколько тысяч, сотен даже НЛО кораблей, а именно дроны. То есть они могут вылетать и напасть даже на людей. Но такого еще не было, по многим причинам есть множество таких тайн, которые ученые знают, но не говорят. Ну вот, допустим, вы гуляете, гуляете, и рядом с вами появляется белый или желтый НЛО яркого света. Вы, наверное, видели. Они в основном встречаются, когда плохая погода, молния или еще где-то там на море. Но это еще не все. Самое интересное, посмотрите вот этот видеосюжет, и тогда вы скажете. были в Египте. Такого вы еще не видели. Это необычное видео, которое я не знаю, где было снято, но удивительно то, что эти две пирамиды были сняты на камеру. Так еще, ладно, пирамиды, посмотрите, что приземляется к ним, на верхушку. Неопознанный летающий объект необычного типа появился в этом месте. Но удивительно то, что множество тайн в этих необычных местах есть. Подтверждает местный житель. Я видел своими глазами много чего странного, но такого еще не видел. Множество людей было с слухом. Они на несколько минут не слышали вокруг себя ничего. Этот необычный треугольник, как его называют пирамида, давал необычные шумоподавляющие эффекты, что у людей прям заложила уши. Но для чего это все делается никто не может понять. И через несколько минут был замечен военный американский самолет. Потом это все стало разлетаться. Эти необычные пирамиды поднялись высоко над небом и исчезли. А этот НЛУ просто приземлился на землю и все никто ничего не видел. Скорее всего, они включили маскировку, из-за этого люди не смогли их увидеть на Земле. Но что это происходит, я объяснить не смогу. Тайна о том, что вокруг нас множество неопознанных летающих объектов, вы видите сами. Я, честно, в шоке. Но это еще не все. Третий видеосюжет очень необычный. Его заметили местные жители. Посмотрите сами. Если у вас был такое необычное видео, то присылайте, я отвечу на это письмо. Видеосюжет был сделан, дорогие зрители, не поверите, но в Польше в 2019 году неопознанный летающий объект был замечен. Яркая, необычная вспышка у этого корабля освещала прям ночью. Около, наверное, не около двух дней, если не больше, так утверждаю, этот корабль менял цвета. Посмотрите внимательно, как он из зеленого превращается в розовый, а может даже в синий. Я честно объяснить не мог, что он хотел от людей. Но я могу вам просто подсказать. Такие необычные НЛО пытаются наладить контакт с людьми. Оно и меняет цвет для того, чтобы люди понимали, что зеленый цвет это не вражда, а наоборот контакт. Поэтому мы видим необычный на этом корабле зеленый, но он сразу меняет на какой-то оранжевый, желтый. Посмотрите, как это все происходит. Но никто не видел военных с этим рядом с пришельцем кораблем. Объяснить также очень тяжело, но чуть-чуть проходит время и он становится красный. Это уже агрессия. Я не знаю, что НЛО вытворяло, но говорят, что местные жители, у них здесь есть шахта. И, скорее всего, неопознанные маленькие дроны, они забирали ресурс, можно сказать, этой шахты. Говорят, что в этой шахте было спрятано очень огромное золото немецкое. Говорят, еще не нашли, но, скорее всего, НЛО как раз и нашло. Это необычное немецкое золото, и, скорее всего, они грузили несколько дней на этот корабль. Да, это очень странно, но жители видели необычные огни около сотен, когда залетали в этот корабль. Ну и последний видеосюжет, который нашумел очень хорошо. Контакт с инопланетным кораблем сделали несколько студентов. Да, я вам расскажу, как они это все сделали. Они установили на Земле необычную фотовспышку, И когда они сделали необычную, э, как морза, она стала мигать осос. Неопознанный летающий объект огромного типа это заметил и начал приземляться рядом с ними. Студенты были в шоке, что это сработало, но такого они... Но что и происходит дальше? Этот НЛО, по центру у него корабля есть необычный люк, он начал светиться, когда приземлился, и множество людей видели этот необычный свет, но никто оттуда не вышел. Исходя всей ситуации, НЛО посмотрела со стороны и оценила ситуацию, и просто-напросто улетела. Такое необычное попало в СМИ. И множество людей не поверили такому исходному материалу, что они как могли с НЛО связаться. Но такие вспышки повторялись еще и в 70-х и в 90-х. Исходя из всей ситуации, есть НЛО, которые могут спасти людей. И они чувствуют беду, и поэтому они прилетают. Думайте, дорогие друзья, что это за НЛО? Может вам повезет и вы улетите. Но ну, а с вами был Тайна НЛО, и я с вами не прощаюсь.